Всем привет! Меня зовут Дима, как вы уже знаете, так случайно вышло, но моя лекция сегодня будет об интеллектуальной собственности, о патентах и я вам расскажу немножко, кто такие патентные тролли и как вообще делаются патенты, зачем, для чего. Готовы? Конечно готовы. Поехали. Да. Ладно. Вообще в широком понимании вся интеллектуальная собственность это, это результат любой интеллектуальной деятельности человека. То есть то, что мы придумали, то, что мы придумали, э, если мы что-то выдали, что-то крутое, какое-то изобретение, то это и есть наша собственность интеллектуальная. Э, вообще, в частности, к ней относятся очень много всяких вещей, например, э, художественные всякие литературные штуки, э, изобретения, э, ну, даже сорта растений, новые животные. Куча всего целой списка в кодексе есть, э, но все отвечать не буду, потому что очень мало времени. Существуют разные способы защитить ну, ваши, вашу интеллектуальную собственность. Например, к ним относятся копирайт. Обычно ну, некоторые люди думают, что это выглядит именно так. Вот. Если вы ставите такой значок, то типа, это или вы придумали, или это как-то защищается кем-то. Это моя страница, не важно. Давай дальше. Вообще патентом можно защитить. Обычно три вида интеллектуальной собственности. Во-первых, это изобретение, это полезная модель и промышленный образец. Изобретение ну, – это процесс, способ или продукт. К продукту относятся, например, вещества, устройства, штаммы вирусов, различные группы бактерий и много чего другого. И есть три важных характеристики, три аспекта, по которым важно. Затретение должно быть э, чем-то новым, чего еще не было в мире. Э, это такая главная характеристика. А, Во-вторых, э, эта штука должна быть э, полезной, то есть ее можно где-нибудь применить, э, ну, где-нибудь в вашей она должна быть полезной, и ей можно будет реально использовать где-то. То есть не просто что-нибудь, что вот есть, она где-то там стоит, все. она должна быть полезной обязательно. И в-третьих, э, она должна иметь изобретательный уровень. Это значит, что специалист в той области, в которой вы придумали изобретение, должен сказать, что это было не очевидно. Вот так. Это сложно. Патентное изобретение выдается на 20 лет, и его можно продлить до 5 лет, если это патентное изобретение нового лекарства или защиты, средства защиты животных или средства защиты растений. Потому что, чтобы выпустить такое лекарство или любое средство защиты нужны дополнительные тесты, а это занимает время. То есть вам дают еще дополнительно 5 лет, если вопрос, если вам это нужно. Следующая собственность, которая защищается патентом, это полезная модель. Там также есть характеристики, то есть новизна, и, то есть неочевидная штука, и она должна быть реализуема уже с существующим уровнем техники. То есть то, что уже есть в мире, с помощью этой техники можно реализовать вашу задумку. И э, патент на полезную модель выдается на 10 лет, без возможности продлить. Э, следующий патент на промышленный образец. Э, это достаточно просто, самая простая штука. Потому что это результат э, вашей творческой деятельности в сфере м -м, художественного конструирования. То есть это любой вид, формы, любой новый цвет, э, любая конструкция, которая влияет в первую очередь на то, как предмет выглядит с эстетической точки зрения. То есть Какая-нибудь красивая штука, если раньше такого никогда не было, какая-то форма или цвет, что угодно, то это тоже можно патентовать. И патент выдается на 10 лет. Каждый год ваш патент нужно оплачивать. То есть страна собирает госпошлину, и это зависит от того, физическое вы лицо или физическое, и цена где-то колебается от 100 гривен до 3400 гривен. Некоторые изобретатели, они ну, вообще в очень-очень много, всегда было. И э, некоторые изобретатели думают, что эти очень крутые и полезные, поэтому они патентуют ну, всякие разные вещи. И давайте, вот, в общем, сами посмотрим, я вам покажу то, что я нашел в интернете, то, что есть на самом деле на сайте в реестре всемирных, ну, то есть, есть всемирный реестр... реестр патентов, и я проверял, там эти штуки действительно есть, ну или были какое-то время. Пока не прошло 20 лет или больше. Давайте посмотрим. Вот. Это патент на э, такую, такую штуку, которая помогает заправлять вам кровать. Если вы ленивый очень, не заправляете кровать, то вы цепляете такое вот крепление на э, вашу раму кровати с двух сторон. Тут есть специальные такие колесики и э, валик, который, э, собственно, заправляет кровать и расправляет складки. Вот. Это запатентованная вещь, и она была запатентована очень давно, поэтому э, срок уже прошел, но вот такая штука была. Давай дальше. И еще разок, стоп. Ладно. В общем, ладно, смотрите. Это патентное устройство, которое раньше выравнивало зубы. То есть раньше были вот такие штуки, сейчас они ну, проще, вы знаете, наверное. И патент состоит в том, что вот эта система, которая была в зубах, точнее в рту, она работала как сигнализация, если вы забыли надеть вот эту вот дугу. Вот эту вот дугу. Не знаю, как можно ее забыть, но если вы вдруг забыли, то магнит, который был у вас во рту, он не срабатывал и, работает с канализацией, пока вы не наденете. Вот так. Давай дальше. И еще раз. Это патент на сэндвич. Точнее, не на все сэндвичи, Она а особенный рецепт сэндвича. То есть, вот, как он делается. Берем два кусочка хлеба, обрезаем корочку внутрь. Нужно обязательно намазать с одной стороны, ну, точнее, снизу и сверху арахисовое масло и положить туда желе. Также его нужно сплюснуть, вот так вот как-то склеить по бокам, чтобы то, что внутри, не выливалось, когда вы его кушаете. И также его оборачивали специальной фольгой или пленкой, чтобы он дольше хранился. Вот именно на такой рецепт э сделали патент, и, ну, как видите, он до сих пор работает. Да, еще работает, идем дальше. Очень интересная штука на самом деле, потому что это специальный конус, который помогает кушать мороженое, точнее, шарик мороженого без движений языком. Он сам крутит этот шарик. То есть вы просто высовываете язык и, кушаете это мороженое. И там, кстати, в описании рецепта написано, что не обязательно это должно быть мороженое, это любой шарик любой еды. То есть вы можете хоть оливье себе себя сплюснуть в виде шарика и кушать как-то вот так. Кстати, чтобы вы хотели, если вы хотите проверить какую-нибудь эту штуку, то заходите на сайт VIPO, это Всемирный реестр патентов, и вводите вот этот вот номер. Это, по этому номеру можете найти все патенты, которые я сам проверял. Давай дальше. И еще. Это очень интересный патент э, на метод катания на качельках. Его запатентовал маленький мальчик, ему был 5 лет, а Помог ему в этом его отец, он был патентным поверьем, то есть это как бы его юрист, который, э, то есть автором был мальчик, а патентовал это его отец. Он как-то был в школе, катался на качельках и видел, что качели друг другу очень близко, и когда ты катаешься вот так вот, в одну сторону, то это скучно. Он решил кататься вот так вот по кругу, но это ему мешало другие качели, поэтому он запатентовал и способ катания вот так вот, просто классика, и по овальной траектории. Если вы хотите как-то это продавать, то ему нужно будет платить за лицензию. Такой вот матч. Давайте дальше. И еще раз. Это одно из моих любимых изобретений. Если вы в пабе очень. Парни меня поймут, если вы очень пьяный в пабе, зашли в туалет, и вы... вам очень трудно стоять, это специальная поставка для лба. Вы можете стоять где-то там, ну, не знаю, над писсуарами или где-нибудь еще, и просто отдохнуть немного. Вот так. Также эта штука работает в душе. Не знаю почему, но может быть просто или сонные утром, такое бывает, или просто устали, и вам трудно стоять ровно, вы можете просто опереться головой и стоять. Вот. Давай дальше. Фух. Это изобретение э, было да. сделано для политиков и для детей. Во-первых, чтобы объяснять детям, что такая привязанность, и чтобы э, были между ними безопасные поцелуи, то есть там не в губы, там не знаю, неважно куда, просто суть в том, что это нужно было делать через специальную пленку. Вот. И также, когда политики проводят свои кампании, как вы знаете, они обычно целуют детей, типа чужих. Просто странно, но вот. И это было также для них, чтобы они не заразили кого-нибудь политикой, наверное. Давай дальше. Спасибо. Это сложно, но давайте я вам объясню. Была такая проблема в Америке, что там было очень много толстых людей. И также была очень большая проблема, это еще полбеды. Там было очень много детей, которые страдают лишним весом потому им сделали, сделали вот такое изобретение. То есть это штука, которая контролирует поедание еды. Если ребенок очень много кушал и не контролировал это сам, то ему надевали вот такую маску на лицо с ремнями и замками, которая мало того, что вам нельзя было кушать, потому что тут решетка, так еще она внизу держала ваш подбородок, чтобы вы ничего не могли укусить или вообще жевать. Вот такие дела. Давай дальше. О, это моя любимая штука. Это изобретение, связано с одиночеством, наверное. Но это не то, что вы подумали. Это штука, которая дает 5. Если вы без друзей, сидите дома один, и написали смешный коммент ВКонтакте и такой, а, чувак, давай 5, то эта штука вам помогает. Она просто стоит на столе и дает вам 5. Все. Вот такое изобретение. Это патент. Давай дальше. Это на самом деле интересная штука и важная, потому что это для людей с чувствительными зубами. Если вы были у стоматолога после чистки, у вас очень-очень болит все во рту, там десна, все просто кровоточит, и вам можно чистить зубы, надев щетку на палец. То есть вот так вот. Это не знаю, это, ну, на самом деле круто, мне понравилось, но выглядит это очень странно, тем более, что это 99-й год, уже щетки как бы были. Слышал я. Давай дальше. О, это вам нравится, это вам нравится женщина. Это трехногие колготки. Для чего они нужны? Как вы думаете? Здесь вот. одна Лерняк, да. Смотрите, они, если вы надеваете их две ноги, то тут есть специальный карманчик на поясе. Вы засовываете тут третью запасную ногу. На, вдруг, на одной ноге чего-то вы это впакуете внутрь, а третий надеваете на ногу. Пам-пам, патент. Идем дальше. Это патент на специальные такие насадки для ушей у животных, которые длинные уши И если они кушают из миски, то уши остаются чистыми Хотел видел, как просто в интернете собак, собака надевает на уши резинки для волос Вот обманули патент Идем дальше Фух, это специальный чехол для бананов Я нашел такую штуку в Китае, видел пару раз фотки, как мне там, где школьники кушали обеды свои, и у них обычно есть банан с собой. Потому ну, что они их любят, наверное. И они любят, когда бананы чернеют, или когда они такие поцарапанные, что ли. Вот. Поэтому они носят с собой бананы в чехле, как айконы просто. И они не побеждаются они дольше сохраняются. Давай вот дальше. Этот патент очень-очень старый. Мы во время на холодной войны, это, не знаю, год. 960 -й. Поэтому информация не умеет. И видите, кода тут уже нет. Я его еле нашел в интернете, просто картинку нашел интересную. Пытался найти код, но там его не было. Как он работает? Если вы видите где-то ядерный взрыв, и у вас есть лопата с собой, то вы можете начинать очень быстро копать. Если вы успеваете выкопать яму, вы не залезаете, а сверху открываете специальный ящик, в котором есть вот такой вот специальный противоядерный щит, который спасет вас от взрыва, но дальше не знаю, что. окей, вы не знаете, что или что. Если ты, конечно, вылезаешь. А вдруг ты не успел выкопать. Ой, да. О, да. Вот, это интересно. Это патент на, на специальную систему выгула змеи. Потому что, как сказано в описании патента, из обычных поводков змея вылезает. А тут нет. Тут ты зажимаешь шею змеи. Не знаю, где она кончается, шея змеи, но где-то вот, ладно, пусть будет тут. Ты. Надеваешь на змею ошейник и специальный поводок, который помогает тебе ее выгуливать. Давай дальше. <coughs> Все понятно. Ты выгуливаешь хомяков на себе. Специальный жилет. Это норм. Да. Давай дальше. Это понравится парням, которые любят пивасик. Это специально... Это бирбрелла, короче. Это зонтик для пива. Если вдруг очень жарко или, не знаю, вы в пустыне, там где песок или дождь, то вы можете защитить свой пивасик специальным зонтиком. Давай дальше. Это очень смешно, потому что это описано как э, игрушка для животного. Например, было написано в патенте. Например, собаки. То есть, как будто есть вариант. И это, по сути, патент на ветку. Да, вот так Почему? Потому что, смотрите, как ее описали. Это игрушка для собаки, как минимум с одним выступом. То есть вот он, есть. Все по рецепту просто. Внешно напоминает палку или ветку. Пам-пам. Сделано из любых материалов резина, пластик или дерево. Может даже быть дерево. Гвердое или эластичное. Похоже на ветку. Давай. Это очки, которые абсолютно без рамы, просто линзы, но они крепятся на пирсинг в носу и в бровях. Вот здесь. То есть все, что вам нужно, просто пробить себя в двух местах. Вот и все, вот и все. Все просто. Даже не нужно одевать, надевать членов очки. Давай. давай. Вы, вы поймете, все просто, это самый патент, но вот, короче, это стол, тут женщина, ногами сюда, она очень беременна, очень рожает Это стол раскручивается очень сильно, так сильно, что ребенок аж рождается Не знаю, как врачи его потом по кругу ловят, И как не знает, но как-то вот так это работало было сложно. Короче, в описании к этому патенту было сказано, что женщина должна быть с развитой мышечной системой. Она не должна быть очень цивилизованной, то есть она не должна быть такой дамочкой, она должна быть такой, такой И только тогда она может рожать вот в такой штуке. Очень просто. Очень просто. Давай дальше. А, вот. Некоторые... Это патентные тройки, как видите, я сейчас о них вам расскажу немножко. Кроме изобретателей вообще, кроме людей, которые креативят и что-нибудь придумают, думают головой очень много. Есть вот такие ребята, называются они патентные тролли. Ими могут быть и люди, и также компании. Что они делают? Это, по сути, это компании или люди, которые специализируются на, на патентных исках. Они ничего не придумывают, ничего сами не делают, просто крадут патенты и потом бегут сразу в луж, чтобы его отсудить. Точнее, не его, а чтобы отсудить у вас денег за то, что вы что-нибудь используете. Сейчас я вам расскажу, как они работают. Они владеют патентами, но сами они не используют технологии никак. То есть они ничего не производят, просто сидят и ждут, пока кто-нибудь начнет использовать их технологию, которую запатентировали якобы они. И потом они э, бегут в суд подавать иск или просто присылают вам письмо счастья вашу компанию. Например, приходит вам письмо утречком компании компанию, и там написано, что ты, дядя, как там наш патент. Идем в суд, или заплати нам сразу деньги, и мы тебя останем Потому что если он будет с вами судиться, даже если он проиграет, вы все равно потратите кучу денег и кучу времени, чтобы доказать ему, что это ваш патент. Поэтому, собственно, так они и работают. Немножко о их методах. Они скупают патенты, ну, точнее, компании и люди скупают патенты у других компаний, которые обанкротились. И им нужно очень быстро, срочно продать дешево свои патенты. Они это все скупают и потом благополучно ждут, пока кто-нибудь использует эти технологии, чтобы побежать в суд или пристать письменцом. Во-вторых, они патентуют все подряд. Просто, что попало. Давай дальше. Еще раз. И они просто пытаются угадать что-нибудь, что может быть изобретено. То есть, просто давай там что не было. Квадратные записывать. И просто что-нибудь описывать и пытаются как-то описать и подать заявку на патент. Если вдруг это в мире где-нибудь будет, то они сразу будут... То есть вот так вот это работает. Это очень глупо и просто. Также они э, патентуют то, что может быть изобретено и сделано в ближайшее время. То есть они просто в интернете, ищут всякие статейки про технологии, если вдруг на что-нибудь нету патента, но это скоро будет, типа там телепорт, ну, не знаю, что угодно, они тут же описывают это как-то и э, придут подавать заявку на патент. Потому что когда это изобретут и будут патентовать, то на это уже будет патент, и они смогут просто заработать на вас деньги. Также они патентуют очевидные вещи или то, что уже сделано. То есть они берут какую-нибудь вещь, например, ну что угодно, бутылку, описывают ее как-нибудь очень хитро по-другому, чтобы это было похоже на бутылку, но не конкретно бутылка. И подают заявку на патент, и комиссия как-нибудь это пропускает, потому что они очень хитро это написали. И у них будет патент на бутылку, например. Вот. Так они работают. И как с этим бороться? Вообще у компаний, которые боролись часто против троллей, у них есть ну, такой себе план, не очень эффективный, но так они делают. На самом деле, когда на компании подают в суд патентные иски, то они объединяются вместе и идут в суд все вместе, чтобы им было проще доказать, что это патенты их, а не троллей. И им так проще и дешевле обходятся иски. Также они сопротивляются. Каждый раз, когда на компанию э, тролль подает в суд, то они туда обязательно идут и доказывают троллю, что вот, это мой патент, тогда тролль, он или сразу останется, потому что ему не нужны долгие иски судебные, всякие там, э, ну, разбирательства, ему нужно просто быстро заработать денег. Ему проще, чтобы ты ему просто заплатил сразу, и все, никакого суда. Ну или э, они, например, компании, которым присылают эти письма счастья, они сразу начинают копаться, в этих бумагах, чтобы найти какую-нибудь зацепку у тролля, который пропустил, например, что э, срок патента уже истек Или что-нибудь такое еще, чтобы потом можно было сказать ему, что вот ты тут протыкал, мы у тебя поб мы победим в суде, так что даже не пытайся И он сразу пойдет искать какую-нибудь другую сговорчивую жертву а Также в, в мире сейчас очень такая тенденция крутая к тому, что люди отказываются от патентов И они не зарабатывают на этом денег, просто дают все людям в мир, например, ну и а дальше а, еще. Вот, стоп это Илон Маск, я думаю, вы знаете, кто это, это парень, который изобрел кучу крутых штук, например, PayPal, Tesla Motors, SpaceX, и вот он отказался от всех патентов, он их просто открыл от патентов Tesla Motors, и он на этом не заработал на патентах, но он заработал на том, что другие компании, которые эти патенты использовали, помогли ему сделать технологии для его же машины, и он теперь, когда их продает, он зарабатывает еще больше денег, чем если бы он продал лицензию на патент, так что благодарительность, это круто. Также в США разрабатывается закон, я не знаю, насколько он там уже принят, как там все в процессе, но есть закон, который называется Shield Act. Он очень притормозит тролли, если за него проголосуют, потому что в этом акте сказано, что если тролль, который будет подавать в суд на компанию, проиграет, то он оплатит и свои судебные взносы, и судебные взносы другой стороны. Тогда ему вообще будет невыгодно идти в суд, и это очень-очень притормозит всех троллей. Патерный иск — это вообще серьезное разбирательство, его нельзя игнорировать, и это грозит решеткой, потому что это кража интеллектуальной собственности. Поэтому компании, они, им очень невыгодно не доказывать, потому что они этого не делают, потому что никакая компания в мире не хочет быть вором, чтобы ей сказали, вот, ты украл у нас патент, еще не идешь в суд, значит, это правда, значит, так и было. Поймали. И на самом деле тролли, э, они очень хитро к этому подходят. Они, например, присылают в офис бумаги, например, большую корпорацию, типа Google, присылают письмо, типа, вот, у нас, точнее, у вас наш патент, вы его используете и не платите нам деньги. Вот, вот такую пачку бумаг, и нужно разобраться с этим за 48 часов до суда. Разбирайтесь, как хотите. И вообще, в мире очень много сейчас патентных войн, даже между большими компаниями. И самая большая патентная война длится уже много лет между э, компанией Samsung и между компанией Apple. И в 2012 году был... Э, Суд обязал Samsung заплатить Apple 1 миллиард долларов за нарушение 6 патентов. В том числе за технологию, когда вы пальцами увеличиваете шрифт. За вот эту вот штуку. Samsung как бы его украл. Также за двойной клик, когда картинка увеличивается. Также за кнопку Home на корпусе. И за сам корпус. То есть это все было украдено. И они друг с другом воюют, друг друга подают в суд. Постоянно как-то пытаются отобрать немного денег за свои же технологии. Вот. Также патентные тролли выигрывают в самых крупных деятельных компаниях, не только там между собой, какие-то маленькие компании работают, и все компании в этой сфере, они троллят друг друга как могут и зарабатывают на этом очень большие деньги. Например, компания BlackBerry как-то судилась с компанией NTP, это на интернет-контора, потому что она никому не известная. и это был 2006 год, и это все закончилось мирно, потому что BlackBerry выплатила еще до решения суда 600 миллионов долларов компании NTP за нарушение патента, потому что они психанули, не дождались решения суда, потому что если бы выиграла NTP в суде, то они бы просто запретили продажу BlackBerry на территории США вообще. Это их патент, делают что хотят. Вот. Еще одна американская компания Minerva Industries, она запатентовала устройство, которое очень по описанию похоже на смартфон. И сразу же подала иски на все компании, которые производят телефоны. Вот на все просто. Все это наш патент, это мы придумали вообще. И они так были самоуверены, что они подали иски на все компании еще до того, каким дали патент. Поэтому пришлось отозвать все иски, не такие, а, окей, ладно, позже, позже. Также в 2012 году один парень из России запатентовал телефон с двумя симками. Вот. И сразу же подал суд на Samsung на 11 миллионов долларов. Но оказалось, что... Uh, такой патент уже принадлежит компании, какой-то -какой корейской. В 2002 году она его получила, и у него ничего не вышло. Это было очень глупо. Uh, также один из самых больших и жирных... Давай дальше. Ещё дальше. Еще дальше. Ещё дальше. Вот. Все пропустим, не uh -huh. uh, Один из самых больших и жирных патентных троллей в мире — это компания Rockstar. Не тот Rockstar, который GTA придумала игру, это другая компания. Это компания, которую создали Microsoft, Apple вместе. Ну, еще подключились BlackBerry, Sony и отдельно Ericsson. Эта компания была создана, чтобы купить все патенты одной а, а, По-моему, там была компания, которая обанкротилась в Nordtel, называется. Ну, неважно. Они купили очень много патентов. И вообще у Rockstar было порядка... 4000 патентов вообще по всему миру и это был самый такой один опасный тролль в мире по моему третье место занимал не знаю кто первые два но вот э, журналы писали что это было третье место один из самых страшных патентных троллей и эти компании просто судились со всеми с кем только могли за телефоны технологии все что только можно было они э, сразу бежали в суд и отбирали деньги как только можно потом чуть позже когда они поняли что это очень долго и невыгодно они просто э, продали все свои патенты за 900 миллионов долларов и больше не занимается вот Подальше. Также в 1999 году в России был опубликован патент, который называется... Это было изобретение, патентное изобретение сосуд стеклянный. Ну, то есть, два парня из Подмосковья запатентовали все бутылки в мире. Здесь стеклянные бутылки в мире они тут же подали в сум э, на компании, которые производят лимонад и пивасик. Но благодаря хорошим юристам и они проиграли и этот патент был аннулирован. Потому что ну э, Вот. Роль, на самом деле есть и в Украине. Давай дальше. Один клип, пожалуйста. Еще один. Все? О, да. <связычный> и патентные тролли они чаще всего занимаются у нас не э, кражей патентов, и не скупкой патентов, а они занимаются торговыми марками. Как это работает? В Украине, точнее в Киеве, недавно была вот такая штука, один клик, запатентовали вот такую торговую марку Go Ogle. Странно, да? Okay. Еще, еще один, но потом они, <связычный> они создали сайт. Go Ogle! Пожалуйста, го Огли! го И сразу подали в суд на Google. Что, ну как? И Google, конечно, победила в этом суде, и патент был, ну нет, это было очень смешно. Но на этом не закончилось, потому что в Украине также зарегистрировали патенты на, на секундочку, на батарейки. То есть в Украине есть патент на все батарейки вообще, все батарейки в мире. Патент на зубочистку, шуруп, светильник, Проволочную оплетку для пробок шампанского, это патент в Украине, также вешалка для одежды, и на самые распространенные образцы планшетов. Так что, ребята, у нас в Украине тоже с этим все плохо, не троньте, будьте добросовестными и придумайте все сами. Спасибо. Давай дальше. Еще раз. Есть вопрос? А получается, когда ты регистрируешь патент, тебя не требуют, чтобы это было проверено экспериментом? Или, то есть, если это ты благодаря... говорил, что можно зарегистрировать то, что еще не изобрели, и что на будущее. Э, э, смотри, э, нужно что сделать? Нужно просто взять очень подробно писать что-нибудь, э, доказать, это, что это э, работает на практике, и предоставить ну, пару картинок. Ну вот женщина, которая рожала в центрифуге, это доказали на практике? скорее всего потенциально выдали А как ты говорил что регистрируют то что скорее всего в будущем изобретут например они приносят описание идеи то есть если например например, нашли посмотрели фильм назад в будущее там есть фегобор летающий скейт. они такие класс такого еще нет но вот в фильме есть а вдруг такое будет в будущем и давай описывать описали как он работает посмотрели фильм как он выглядит нарисовали пару картинок Принесли э, Укрпатент и такие, вот, я бы хотел... Получается, достаточное описание и а, экспериментальный образец не это нужно, не, нет нет Нет, можно даже патентовать идею вот таким вот. То есть М -м -м -м. не нужно прототип приносить Вот поэтому это так и работает. Круто. А компания Tesla, кстати, она выдачная на самом деле. Э, наверное. наверное. Соглашусь. А, да. Можно? А, вот у нас ну, есть патент на изобретение, есть на полезную модель. <соцентричные> ага. Я знаю, что в Украине так, а в мире тоже есть такое разделение? Полезная а, мире, модель. да, там вы все там, да? там есть торговая марка, ну, как, патенты на то же, что и у нас, но у нас список чуть больше, потому что в мире он, там список меньше, но в этот список, в каждый подпункт входит больше всяких предметов. А у нас список э, длиннее, но там меньше подпунктов. Ну, то есть система та же примерно. Mm -hmm. А так патентируют, точнее, защищают интеллектуальную собственность патентами, копирайтами, торговой маркой обычно. Ну, как и везде. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а формула патентования, вот это отличающаяся тем, что она везде одинаковая или она отличается тоже от законодательства? Формула патентования, ну сложно. Не знаю. Я думаю, что она не отличается, но есть. Э, там просто суть в том, что можно патентовать что-нибудь в Украине, патент действует на территории Украины. И есть такая штука, такой термин называется чистота патента. То есть вы можете взять свой патент из Украины, повезти в Америку, если там такого нет, то значит патент чистый, можно его использовать там. Но если вы возьмете патент из Украины, зарегистрируете его в Украине и в США, по другой форме немного, то ну, его там нельзя будет делать, то есть изобретение ваше производить нельзя будет. То есть система регистрации, она одна и та же, но просто можно распространить ее на разные страны. Можно на целую Европу, можно на мир, можно на несколько стран. Обычно так и делают. Хорошо, а в суде тогда примат чего? Ну, там, украинского патента или мирового. Допустим, у меня мировой патент, а у кого-то украинский, и он подает в суд в, суд в Украине. А Проверяют реестр всех патентов в мире, а не только в стране. То есть, мировой... Кто, кто первый Кто первый зарегистрировал, да? да? кто и победил. Причем неважно, может быть, в другой стране зарегистрировано. Может быть, да. да, но, да но, но если, например, вам не приходят иски патентные, то значит производителю не важно, что вы там делаете. Если, например, если в Америке будет запатентовано что-нибудь тоже что будет в украине и оба предприятия будут работать то если не будет исков то все хорошо значит всем плевать uh -huh. так а в чем тогда смысл в украине патентовать там я не знаю планшеты а чтобы не украли идею ну, так защищает свой на самом деле э, патенты заключаются в том чтобы во первых защитить и чтобы заработать денег то есть если вы запатентовали что-нибудь хорошее например планшеты вы будете их продавать тот кто будет делать такие же штуки или похожие то они вам будут платить немножечко денег вот для этого нужны потали а так то не знаю не ну я буду с точки зрения проваливай что-то известно да. а есть какой-то экспорт э, того что западентовано в украину в какие-то международные там инстанции которые вы... mm -hmm. потерять ну допустим я здесь запатентовал а там кто-нибудь вот ну, планшет да в китай туда делает еще планшет и он а должен связи с украиной и сделать например, в украине такого же планшета ну, я не знаю насчет экспорта, но я знаю, что просто люди, которые, ну, компании, которые патентуют разные штуки по всему миру, то они между собой кооперируются, они разбираются в том, что потом куда будет продаваться. Например, ну, те же смартфоны, например, Samsung знает, куда она поставляет все свои смартфоны, они знают, где там запатентовано, что, чтобы не было потом проблем с судом. А насчет патентов конкретно из Украины, то я не знаю. Ну, то есть, если здесь запатентовали планшет, в Китае сделали такой же планшет, допустим, они сами его придумали и сделали, то нельзя будет подать на них в суд, сказать, что а вот они украли нашу идею, потому что они там. Можно, если вы запатентуете это и в Украине, и в Китае. Нет, я вот запатентовал в Украине. Он а. сделал то же самое в Китае, но ну, у меня все. патент а, Если вы патенты только в одной стране, то это действует только в одной стране. Mm -hmm. А если ну, в другой стране этот патент, то он отдельный. То есть он может прочитать этот патент, пойти к себе в страну сделать там, запатентовать у себя и делать параллельно да. и Да. все сейчас. Скорее всего. Если ему будет выгодно возить эти все планшеты и разбираться с этим, да. Но так обычно не делают. Нет, не возить, он просто, вот, я в Украине делаю свой, Apple, да? А в Америке свой Apple. А, ну, хитро. Ну, я думаю, что... Таких примеров не знаю, к сожалению, но идея хорошая. Я думаю, что кто-нибудь найдет что-нибудь, как перебраться. Можно заплатить научное знание, например, математическую формулу? И при случае публичного использования этой формулы судиться с ним человеком? <связь> да, можно, но это должно отличать одному из характеристик. То есть это должно быть нибудь ну, то есть это должно быть или изобретение, или где-нибудь это применяться на практике. Ну, то есть, как видите, изобретения, они очень бывают разные, например, те же, не знаю, лекарства. Там же тоже очень много связи с формулами и с химией. То есть это все патентует, например, как авторское право. То есть они защищаются не патентом, а копирайтом. Например, как бы. Так же, как и программа, например. Вот если, например, компьютерная программа, не защищается сама программа, защищается код, в который эта программа написана. То есть как книга. Также и с формулами, и с любыми текстовыми другими выражениями. Да. А какие есть следствия из того, что в Китае нет патентного права? Они купят все, что угодно, и никто не может с ними судиться. Потому что там, например, есть, например, тут есть Макдональдс, а в Китае может быть Шакдональдс, и ты ничего не У нас Шакдональдс, мы его не патентовали. А если у вас патент на весь мир, в том числе на Китай, то у нас нет такого права, мы не знаем, как так Это означает, что вот это патентное право, которое есть во всем мире, в Китае не работает? Нет, нет. Поэтому там делают все подделки всего. И никто ничего не может сделать, потому что, ну, это Китай. То то же самое можно сделать в любой стране? Можно, но это чревато тем, что вас просто выгонят из всяких конвенций международных. И у вас не будет торговли нормальной. А так, да, можно. Спасибо большое.